Пропустил на прошлой неделе выпуск нашей с тобой рубрики, где мы говорим опять же с тобой о самых интересных и необычных новостях из мира Apple, Android а и технологии в целом. Да, каюсь есть за мной такой грешок, но сегодня мы поговорим с тобой о не менее интересных событиях из мира IT. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее, погнали! В iOS 10.3 обнаружен новый баг, который способен намертво убить твой iPhone или iPad. На самом деле, опасения всех этих блогеров и экспертов являются по большей части ложными просто потому что во первых какой идиот и дебил будет тремя пальцами тыкать по трем разным пунктам одновременно в шторке управления а во вторых этот самый баг удается поймать крайне редко что означает практически невозможно я его пробовал сделать на своем iphone 7 plus на своем ipad mini третьего поколения но знаешь ни на одном из устройств эта вся фигня не сработала хотя в принципе ты и твои друзья от нечего делать можете посидеть потыкать в экран пальчиками может что-то через часок-другой и произойдет с вашими устройствами. Лечится же этот недуг банальной жесткой перезагрузкой абсолютно всех айфонов или ов на iPhone 6s и ниже, а также на других устройствах типа там iPad, iPod Touch, нужно зажать клавишу Home и Power, а что касается iPhone 7 и 7 Plus, нужно одновременно зажать и поддержать качельку регулировки громкости вниз, а также кнопку блокировки. А тем временем ВКонтакте тонет в коммерции на уходящий Разработчики социальной сети ввели как платные аудиозаписи, так и бесплатные треки, но уже со встроенной рекламой. Лично я в этом никакой большой и сверхъестественной трагедии не вижу, так как в веб Store до сих пор имеется огромное количество приложений, с помощью которых ты и твои друзья могут абсолютно на законных основаниях слушать и скачивать музыку из социальной сети ВКонтакте на свой iPhone или iPad. Кук и остальная компания недавно задумались серьезно о создании платежного сервиса. По словам неких источников, до конца года компания Apple представит нам с тобой свою новую типа банковскую систему, которая похожа на приложение PayPal и она будет создана для перевода средств между пользователями iPhone и iPad, конечно же, а также для совершения определенных покупок в опять же сети и прочего. Знаешь, это действительно странно, прикольно и необычно одновременно. Ну и на самом деле стоит ожидать и посмотреть, что же все-таки компания представит нам на выходе. Дизайн iPhone 8 слит окончательно. Осенью этого года мы с тобой получим крайне смелый смартфон от Apple с новым расположением основной камеры которая будет напоминать светофор, а также бесконечным дисплеем, как у новых Samsung Galaxy S8. Лично мне все нравится, но вот оставили бы камеру на своем законном месте и было бы прям хорошо. Однако нам с тобой не стоит исключать того факта, что в маленьких смартфонах может появиться двойная оптика, ровно такая же по функционалу, как и в линейке Plus, что, согласить было бы крайне здорово. Кстати о Samsung. Во-первых, продажи этого чуда стартовали относительно недавно в России. А во-вторых, у корейского флагмана снова проблемы, на сей раз с дисплеем. По отзывам первых покупателей экран может придавать изображению красноватый оттенок, что крайне заботит и не устраивает потребителей. Сама же компания заявила, что вроде как такой неисправности нет, однако совсем недавно стало известно о том, что Samsung уже начала пилить специальное обновление или может быть даже уже выпустил его для того, чтобы решить этот недуг новых флагманов. Завершает наш с тобой выпуск «Вишенка на торте» в виде джейлбрейка iOS 10.3, который должны анонсировать в ближайшее время. Честно, вот я, например, не до конца понимаю, кто же эти люди, которые ждут джейлбрейка для своих iOS-устройств и по сей день, поскольку большинство вещей, которые, если раньше были недоступны на iOS-устройства, сегодня можно сделать абсолютно просто, быстро, безопасно, а главное, в большинстве случаев бесплатно, не насилуя себе нервы. Кстати, если желаешь, как эти ребята, попасть в мое видео по данной рубрике, тогда пиши свой интересный, забавный комментарий и ровно через неделю я, возможно, отберу его у тебя и прикреплю свой следующий ролик. Если это видео тебе действительно понравилось, тогда помоги мне его сделать популярным, поделись им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого! Пока.